Я хочу рассказать и показать, что прежде чем задавать и отправлять отчетность, убедитесь, что вы используете самый последний бланк данного отчета. Если вы сформируете отчет на старом бланке, распечатаете его, отнесете в налоговую или отправите почтой, у меня так у моих клиентов было, он просто будет признан недействительным и вам назначат штраф за несданный отчет. То есть отчет с данной на старом бланке, он не считается действительным. Поэтому, когда вы делаете отчеты в программе, заходите, соответственно, в отчеты регламентированные. Предположим, я сейчас хочу сделать отчет 4 ФСС за третий квартал. Выбираю отчет 4 ФСС, выбрать. И вот здесь, вот на этом моменте... Сделайте такую паузу, сделайте остановку. Во-первых, здесь я проставляю соответствующий период, который мне нужен, за 9 месяцев. И вот здесь, в этом окошке, у вас всегда есть такой малозаметный пунктик изменения законодательства. Открываю. Что здесь написано? Смотрите, что 4 ФСС изменен формат сочетности как раз за третий квартал 2017 года. Значит, тот бланк, который есть в программе, на нем этот отчет делать нельзя. И также идет информация, по какому приказу, то есть вы обязательно запоминаете и записываете себе вот этот номер приказа 416 от 11 сентября 2017 года. И дальше идет информация, что реализовано в релизе от 15 сентября и номер данного релиза. Соответственно, прежде чем делать сейчас отчет 4 фсс мне необходимо обновить программу сейчас я этот процесс запущу я просто еще хочу показать на примере другого отчета посмотрим что с другим отчетом который нужно сдавать если там какие-то изменения это окошко закрываю так еще тут что-то подкрывалось значит пока закрываю сейчас посмотрим отчет расчет по страховым взносам были ли какие-то изменения создать Расчет по страховым взносам. Выбираю следующий отчет, который необходимо сдать. Выбираю период за 9 месяцев. И опять смотрю изменения в законодательстве. Вот смотрите, здесь ситуация уже иная. Расчет по страховым взносам. В третьем квартале 2017 года изменений законодательства не было. То есть все с этим отчетом хорошо. Но программу обновить все равно придется, потому что 4 ФСС – старый бланк. И посмотрим следующий отчет, который я планировала сделать. Это отчет 6 НДФЛ. Мы уже сразу по нему пробежимся, чтобы понимать, какие отчеты должны измениться. За 9 месяцев и опять нажимаем на эту кнопочку изменения законодательства». То же самое, здесь изменений не было, но так как в одном из отчетов уже было изменение, программу все-таки необходимо обновить, что я сейчас и сделаю, и покажу вам начало обновления, потому что процесс обновления занимает достаточно длительное время, и весь процесс показывать нет смысла. Чтобы обновить программу, базовую версию, обратите внимание, базовую версию, я работаю в базовой версии. Я работаю в профессиональной версии, но вот в данном случае вот эта базовая версия, моя личная, стоит на моем личном компьютере. Нужно зайти в администрирование. Так, сейчас, секундочку. Интернет, поддержка и сервисы. И здесь выбираем пункт обновление версии программы. У меня, смотрите, автоматическая проверка обновлений отключена. Я это показывала в других видеоуроках, потому что если этого не отключить, во время работы постоянно здесь возникают вот эти всплывающие окна. Они очень надоедливы и очень утомляют и раздражают. Поэтому у меня есть видеоурок. В общем, там показано, куда нужно зайти и как отключить. В общем-то, сейчас как раз мы в этом самом месте, где это и отключается. Здесь... Выбираем вот этот подпункт синего цвета обновления программы. И здесь написано Доступно обновление программы, размер дистрибутива 109,6 мегабайт. Подробнее хотите читать и хотите нет. После можно здесь почитать, можно, когда у вас обновится, у вас выскочит окно. Все изменения, которые в новом релизе произошли. Этот список он выйдет на экран. Я не буду читать, нажимаю далее. Ну, в общем-то, на этом и все. Дальше будет происходить обновление программы, которое занимает э, достаточно длительное время, э, в зависимости от того, как давно вы не обновлялись. Я стараюсь часто это делать, поэтому у меня это не так много времени займет, но все равно займет э, какое-то время. На этом все. Думаю, что информация эта была интересной и полезной для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями в соцсетях. Всем пока!